На ремонте Шкода Октавиатур 2007 года. Это дизель. Двигатель 1.9 TDI AGR. Ремонт будет состоять в чем? Смотрите, он более-менее чистый везде, кроме вот здесь, в этом месте пропускает прокладка вакуумного насоса. Значит, что я хочу поставить на нормальный герметик. То есть я откручу. Тандемный насос. И поставлю на нормальный герметик. Герметик буду использовать Пермобонд А136. Почему Пермобонд? Ну, во-первых, это крутая фирма. Во-вторых, ну, как бы одна из крутых. Во-вторых, это анаэробный герметик. Значит, что это значит? Это значит, что он в чем преимущество? Это значит, что он застынет только в том месте, где он попал в зазор между двумя металлами. Специально взял два металла. И вот если вы обратите внимание, значит вот это вот место ⁇ пятно контакта. Да? Но там, где оно вышло из зоны контакта, он так и не застыл. Видите, тут тут оно такое твердое даже не как резина а больше оно он разный по действию вот, допустим вот этот а 136 здесь написано что не более 0,5 мм миллиметров зазор должен быть между двумя металлами они разные поэтому подбирайте там по, по номерам какой вам подходит у меня плотное, здесь плотное соединение да, это у меня это подойдет. Мне это подойдет. Вот здесь вот между двумя алюминиевыми корпусами <coughs> будет. С алюминием он застывает немножко дольше по инструкции, чем в составе. Но все равно застынет. Но только там, где есть контакт, где он попадает в зазор. Там, где он вышел за пределы, просто выдавилось он, так и не застынет почему это хорошо? это хорошо потому что когда вы будете э, э, прижимать какая-то часть выйдет наружу. Ну и тут оно не так важно. вы его можете смыть. Э, он не застынет. и это как бы эстетически. но это ерунда. а вот когда он э, часть когда вы будете прижимать он часть продавится внутрь и там э, застынет и потом его чем-то Потом отломается и пойдет по системе масляной. Хорошо, что, хорошо если он там где-то, ну в любом случае он на сеточке останется, забьет сеточку. Ну вот эту приемную в масляный насос, которая в картере. Ну или где-нибудь зависнет. Ну то есть, а тут он точно, видите, он так и не застынет. Он так и не застынет и не причинит никакого вреда то есть и по по твердости вот он не такой как на как резина знаете я как сложно объяснить какую он наверное он ближе к знаете по плотности к полиэтилену такому типа типа пластика мягкого пластика еще не пластик но уже точно не резина такая что-то твердая поэтому э, из-за этого в чем преимущество из-за этого он не не даст усадку он твердый вот э, резиновый если вы зажали э, резина потом все равно может дать усадку и начнется пливить, как вот здесь а этот твердый ну, в прямом смысле твердый усадку не даст если хотите будет ссылка на э, этот а э, 136 в описании там в видео внизу. Чело я хочу просто немножко промыть, чтобы при разборке потом ничего вовнутрь не попало. По откручиванию. Ну, тут можно в двух местах торцевыми, ну а внизу только вручную, торцевой ключ не влазит вниз. Вот так, что же дальше? Отщелкну, отодвину я. Я привык подстраховываться и прокладку ставить дополнительно еще на герметик. Объясню почему. Потому что таким образом герметик он вклеивается. Резинка просто придавливается и она со временем усыхает, со временем теряет эластичность. А клеишь он вклеивается, он прямо насмерть приклеивается. С одной стороны тоненьким слоем, оно все выдавится. Тоненьким лишь бы было оно лишнее тут зазора практически не будет он вдавится и сверху предварительно я обезжирил можете там любым растворителем я сольвентом это сделал я часто пользуюсь там 646 647 растворителем но тут у меня под рукой оказался именно сольвент я использовал сальвент. Тоже неплохой обезжириватель. Все, намазываю тонким слоем, прикладываю и все. Весь ремонт. Как я уже и говорил, очень хорошо, что все лишнее точно не засорит систему. И это мне нравится в таком анаэробном герметике. в этой фирме есть большой спектр там много чего и у меня на, на канале некоторые видео с использованием э, химитом, клей для стекла например и закручиваем собственно и все сразу чтобы попасть я э, и не юзать туда-сюда я направляющие два болта Чуть-чуть направил. Чуть-чуть направил. Что важно, что он застывает там в течение какого-то времени. Оставьте на сутки полное застывание. Вот и все. Видел. Весь ремонт мира вам.